Нужно ли делать в разы больше, нужно ли делать больше действий, чтобы добиться лучшего результата? Как всегда вопрос со вторым дном. Я бы даже сказала с несколькими уровнями дна, потому что вот буквально сегодня я работала с клиентами. И а, там запрос выйти на совершенно другой уровень дохода, на совершенно другой уровень жизни и почувствовать себя по-настоящему собственниками. Один из серьезных запросов любых а, предпринимателей, как из состояния такого самого востребованного и самого низкооплачиваемого сотрудника в собственном бизнесе перейти в статус собственника. Так вот, выясняется, что потребность делать очень много дел, потребность себя загрузить по самое «не хочу» формируется из-за страха стать ненужным такая странная сублимация, то есть, когда ты с утра до вечера чем-то занят, ты делаешь 300 дел, ты чувствуешь себя нужным. Это не те дела, которые ведут тебя к росту, более того, это дела, которые ведут тебя к метафоре, что в колхозе больше всех работала лошадь и председателем так и не стало. Поэтому нужно ли делать 300 дел, чтобы прийти к результату? Конечно, нет. Как знаете, тоже часто говорят, работать надо немного, а головой. И чем больше дел ты делаешь, чем больше ты мечешься в такой рутине событий, тем меньше шансов у тебя перейти на уровень стратегического планирования, стратегического видения, на уровень, который позволит увидеть те самые 20% дел, дающих 80% результата. Никто не отменял принцип Паретта. И поэтому вопрос множества дел, ведущего к большему результату, нет. Категорически нет. Второй момент, и это тоже закон, и это тоже целая наука, которая называется тайм-менеджментом, которую многие из руководителей, из предпринимателей, просто из людей, стремящихся к развитию, изучали. В чем суть тайм-менеджмента? Рабочий день для того, чтобы быть эффективным, должен быть заполнен только на 70%. То есть 30% – это должна быть такая некая пустота между делами, между встречами, между совещаниями и прочими событиями, которая позволит быть гибким здесь хороший пример это дом из дерева то есть если мы строим дом например из бревна то важно понимать что даже если про поставщики вам сказали что это бревно отстоялось оно там давно сохнет и вы выкладываете свой терем на долгие годы необходимо осознавать что дом может сесть и я думаю что многие видели эти картинки когда садится дом начинает разламывать оконные проемы дверные проемы мебель сделанную в потолок потому что не учли усадку этого дома то есть с деревянной конструкцией все понятно. Если ты строишь деревянный дом, ты должен учитывать факт ее усадки, ты должен делать специальные строительные приспособления, которые позволяют подкручивать этот дом. Но почему-то со своей жизнью, со своим временем мы не считаем нужного это делать. То есть если у вас расписание забито каждую минуту, то фактически рано или поздно, чаще всего рано, ваша э, жизнь даст такую усадку, что раздавит ваш иммунитет, раздавит здоровье, раздавит семью, раздавит доход и, собственно говоря, желание его зарабатывать. И поэтому вопрос «надо больше работать, надо быстрее бежать, надо больше делать, надо больше проектов на себя брать» очень часто приводит к эмоциональному выгоранию, ну и, соответственно, к нам.